Ну давайте тогда задание дальше Прогайся продолжаем. На место Там ты пройдешь Давайте ты тогда эксперт постану. А, классно, тебя может разорвать на части, но если тебе типа повезет, то все будет зашибись, ну, великолепно. А чё такое? Разорвет на части, да бывает чё. <смех> Каждый день такая херня происходит. Ну посмотрим, может даже придется перезагружаться, если будет очень сложно. Ты пришла сюда, в поисках силы. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же. <связь> <связь> Знаете, напоминает момент из третьего Варка. Они движутся к тебе. Абатур пришли мне то новое существо над которым ты работаешь рэйвика Блин, я думал тут будет база с использованием изначальной эссенции <coughs> я ну тут будет база оказывается никакой базы я не будет тебя. я чисто только Кэрриган, да и рэйвиками чтобы атаковать Раевик должен окопаться по-моему, в сетевой игре он не надо ему, окапываться, вот чтобы атаковать. Блин. Ёперный театр. Я чувствую, сейчас потеряю все так. Блин, закопайтесь вы, наконец. Дерево. Ладно, насрать, короче, на ревиков. Похоже, что их всех убьют. В таком случае давайте просто бежать туда, Ты в ту сторону. Уже исти... Но это было несложно. Скоро мы узнаем, твоя ну да, это было несложно. Нужно было даже просто пробегать. Незапамятных времен. И именно здесь впервые возникли зерги. Mm -hmm. Интересно, как он появился вообще? Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Она поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Получишь силу, но да потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую форму, выйди за грани. Рекомендация избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Загара. защищаю улей Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Да, <сёк> королева. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> так, все-таки дадут мне улей. <сёк> <сёк> <сёк> Это хорошо. А то мне райовики не очень нравятся, вообще как отряд. Ну что, давайте закопаемся тогда здесь Откуда должны нападать вообще? Так, сейчас мы создадим еще тогда второй инкубатор. Они к на рыбики, сейчас все будет. Королеву убили Олуха А атакует... это что там за Кракозябра какая-то атакует Так, давайте дополнительно Теперь можем нанимать еще Создадим побольше В то же время не забываем, да, о том, что мне надо вообще Как бы желательно еще и создавать Дополнительно войска Кстати, сперевики здесь, похоже, что сами атакуют, я так понял. Да, им просто нужно закопаться, и они уже сами создают свои личинки. Нам нужно больше минералов. Нам так, хотя нужно вообще больше... не то сделать. Его хм, нормально так. Взял, присвоил. А, они сейчас будут между собой драться. Ну, великолепно, я только рад. Посмотреть на Махач. Ну и ладно. Друг Мы так. Мне надо тараканов. Нет тараканов, поэтому давайте я это сделаем. Угу. Попробуй. Так, мне надо королев Тут уже лимит достигли. Угу, можем создавать наконец тараканов. Надзиратели маловато, вот в чем проблема. Угу. Начинаем атаковать. Ладно, давайте создадим Диму еще рабочий. Так, гиблингов можно будет создавать, Ну, не знаю, нужны ли нам гиблинги нет на его. Гидра нам нужна, очень. надо. Пойдемте, давайте захватим точку все-таки. Нет, сначала пускай, наверное, нападут. Стаи загара. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в ломыте. Можно использовать, создавать стаи саранчидов. Защищать улей от атак. Изначально никак не успокоятся. Породить саранчидов! Убить их всех! Угу. Не хватает нас хороших. Изначальные серги атакуют Хризалиду. Можно породить саранчидов отбить атаку. Да все уже отбили чего-то отбивать был прямо скажем так все пошли давайте-ка захватим наконец эту точку блин там еще собрались нападать так выкапываемся тогда Нормально Все, отбились Так, идите сюда теперь Чтобы породить саранчидов В смысле, а, вот что он делает Вау накапливается быстро, можно использовать чаще. Угу. кишки Так мне надо рабочего, я так и не взяла его. Блин. Или наверно взял, но уже с войсками пермешался. Тиранозор, дикий, неимоверная физическая сила, полезная эссенция нужно получить. Это непросто. Угу. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Бракка и Ягдры. Ясно. Пойдемте тогда попробуем атаковать. Так, там опять собирается, смотрю, армию. идут на нас. Приготовьтесь отражать сразу две атаки. Блин. Да -мо, как вы смеете? Ну, атакуйте их. просто на пролом мне абсолютно насрать на эти войска мне главное уничтожить да вот этого вот сейчас тиранозавры тиранозавра блин получен. Исследование изначальных прекрасно Так. Угу, войска мои хорошо потрепали они. Так, кто там? А, блин. Тут летающие подошли. Атакуйте их. Так, создадим давайте-ка здесь инкубаторы. Блин. <смех> так и знал. Не подготовился. Не успел подготовиться, точнее быть. Так, ну их сейчас убьют. Можно породить саранчидов, отбить атаку. Что-то я не понял, у меня все туда что ли уходит? Что-то как-то вообще туда нет, Смотри, рабочие не приходят. Надо муту нанимать, да. Без муты очень фигово. Шпиля-то нету. Хочу муту, а я не могу ее нанять. Зерги завал рядом с так. давайте создадим побольше таких преград. Угу, полетели снова, да? Вот теперь уже не пролетите нормально Все, уже спорки там стоят Изначальные зерги атакуют Хризалиду. Можно породить саранчидов. Так, саранчидов пока нам не нужно можно М -м, пока рано пока рано я думаю еще сейчас будет больше гораздо так все сюда Давайте сейчас породим. Так, муту можно нанимать. Блин, она стоит очень дорого. Прорывается Прорывается потихонечку Так, у меня почему-то задано, как будто не туда должны идти. Нет, туда не надо идти. из войска остался. Пф, я сейчас проиграю, да? Последнее сохранение. Ай, жесть. 5 секунд оставалось. Сами помните, видели? Так, ладно, нанимаем тогда сейчас опять войска. Так долго появлялся а потом в конце. Бр... Я такой ошибки не допущу, все. сейчас я застрою все абсолютно Атакует улич. Атакует... Атакует улич. Да ё -моё. Надо, чтобы вообще не все ушли сюда именно. Так, сохраню сейчас еще, чтобы, если что, по крайней мере, не загружаться издалека. возможность подожди-ка пора успел <laughs> эксперт так не получал урон нифига себе это как вообще надо играть Здесь надо, получается, тупо стоять прямо вот на входе. На каждую сторону надо поставить по много рейвиков. Это невозможно. Это очень сложно. Чтобы именно не дать урон нанести даже. зерк на моем левиафане я дихака тот кто собирает я убиваю беру эссенцию я пришел к тебе потому что чувствую что ты изменилась весь серус чувствует это весь серус боится этого но ты же не боишься меня, а, Дихака? От тебя исходит свет. Я буду следовать за тобой, пока ты приносишь эссенцию. Что ж, я заключала союзы на более шатких условиях. Оставайся. Вздумаешь предать меня, твоя эссенция станет моей. да жестко. Давайте поговорим теперь с каждым персонажем. Теперь я выгляжу как предводительница Роя. Может быть, это поможет привлечь больше матерей стаи на мою сторону. Ты была и будешь истинной главой Роя. Не имеет значения, как ты выглядишь. Для тебя возможно, но тираны вряд ли с тобой согласятся. Я ощущала влияние, след тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь, потому что он правда мог раскалывать планеты. Хм. То есть намек такой, что силы безгранично почти что и все главы стаи присоединяться ко мне они камень дерево, гора они встанут на пути ветра чтобы стать сильнее а ты я река я обойду препятствие чтобы получить эссенцию теперь главы стаи ничего не могут противопоставить Рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Что нам скажет из тебя исходит столько силы. Больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать Рой, управлять им. Но сейчас я его чувствую. Я сама, Рой Да, жесть Я впечатлен Наверное Цепочки генов изменились Перестроены на базовом уровне Сильнее, чем королева клинков Генетическая структура сложная, но гармоничная Совершенно другая Да, я другая Я не подчиняюсь никому когда артефакт Дзелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец, новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. Да, заметил, что Абатур постоянно к ней тянется. <с> что в начале игры, да, что, что сейчас. Пытается с нее забрать какие-то генетические данные. Ну, Рейвик. Ну, давайте посмотрим, что есть у него. Может закапываться в закапанном состоянии. Рейвика нельзя обнаружить без детектов. Без детектора, точнее. В этом состоянии Рейвик может прождать. Ух ты. Рей... С Саранчидов. Но это тогда был бы очень полезно. Порождение саранчидов происходит на 20% быстрее. Ну, нет, это не сильно меня интересует. Могут атаковать наземные и воздушные цели. Угу. Но мне нравится вот как первое, что он, получается, закапывается, его нельзя атаковать, то есть без обнаружения. И последнее тоже очень нравится. даже не знаю, наверное, давайте-ка все-таки я выберу закапывание